Всем дровинский, с вами Кашинский По результатам голосования Вы проголосовали За то, чтобы снять на кого-то Годное или говно Но в комментариях я увидел только Про прурайна Но поскольку прурайн не является ну, Ютубером Поскольку он тупо защищает славу Ну как тупо я имею в целом только защищать славу, да, иногда просто кого-то обсирает, но это не важно. В общем, так, тогда я не вижу смысла делать про него угодно или говно, если он не старается, а просто снимает защиту славы. Так что я буду в целом рассказывать свое мнение о Прорайне. Да, я понимаю, многие не любят Прорайна из-за того, что он постоянно всех оскорбляет. Ну, я вас уверяю, правильный не последний человек, который вас будет оскорблять. Еще будут люди, которые могут даже оскорблять похлеще или почаще. То есть, и застрять на этом свое внимание, я думаю, не стоит. Тем более, ненавидеть его из-за этого. К нему можно легко найти общий язык и даже подобраться, то есть, поговорить с ним. И поверьте, вы узнаете, что он не такой уж и плохой я не думаю, что из-за этого его надо винить. Он просто защищает славу. И его даже деньгами, деньгами не подкупишь, чтобы он предал славу там и против него что-то говорил. Я серьезно думаю, что его деньгами нельзя даже подкупить. Тем более словами. Серьезно. То есть, Проран такой человек, который пойдет горой за славу серьезно и это очень хорошее качество то есть очень много есть переобувщиков которые чуть что сразу меняют свое мнение и вот в этом минус Райан не такой и у нас вот лично с ним есть общий вкус в музыке ну возможно не совсем возможно он там слушает другой жанр еще помимо, помимо того который я люблю но в основном он тоже слушает то, что и я слушаю. В общем, такая тема. Да, ему, возможно, больше нравится контент славы. Я это не отрицаю. Пусть ему это будет нравиться. Но в целом человек хороший. И я не думаю, что его можно обвинять в том, что он всех оскорбляет. Поверьте, ему потом это аукнется. Если, конечно, аукнется. Так что... Я считаю то, что насчет оскорблений можно даже глаза закрыть. Да, я извиняюсь, что у меня такой голос, просто я приболел. Можете, пожалуйста, поставить лайк, там, подписаться. И, в общем, мне будет очень приятно, если вы так сделаете. В общем, один из минусов я могу сказать, то, что до него, то есть с ним поговорить, там, допустим, в Дискорде... Ну, как минимум раньше было сложно Поскольку, чтобы я с ним поговорил В Дискорде раньше Мне пришлось через славу Сначала ему говорить что-то А потом уже Каким-то чудом, я не помню Я ему кинул запрос и он его принял Да, очень сложно с ним Начать разговор в DS. То есть, человек Ну, многие вообще говорят Потому что это потому что Он Твинг слава, ну поверьте, он мне звонил в ДС. То есть я помню, как, как он такой Типа лев-лев, типа зайди в DS. Я такой, ладно, окей, захожу, и он мне звонит. И он мне начинает там что-то говорить. И я вообще что-то немножко приофигел, конечно. Но поверьте, это не слава, как многие думали до этого. Я не знаю, то есть вы можете мне также не верить, но. Дело ваше, но поверьте: Пройн это не твинка слава. И заключительно, что я хочу сказать про, про Райна: это то, что он очень понимающий. То есть, если ты ему там расскажешь всякую фигню, он, конечно, ответит, да, через пол там часа или через полдня, но когда он увидит, он не точно над вами не будет Смеяться, над вами подшучивать Он типа поймет, скажет типа, к сожалению, всякая такая тема. Кстати, что я могу сказать? Слава, даже Слава так иногда не делает. То есть, я когда только заболел, совсем недавно, я ему скидываю, он мне такой, ну, он говорит, просто пон. Серьезно, просто пон. Хотя, все мои друзья такие, типа, сказали, ну, типа, выздоравливай. Ладно, я не буду, типа, с ними придираться насчет этого, да. Его решение, ну, в общем... <с percentage> просто да, в данном случае Слава немного, немного реже сожалеет чем про Райна. Хотя, может, я сейчас к ним наговорил, и в итоге я, что наоборот, но неважно. важно. Поверьте, для меня, то есть мое отношение к про Райну очень хорошее, даже после того, что он сделал, то есть ну, лично мне, то есть все эти видосы, где он меня оскорблял, всякое такое, но он, мне, он кстати, их потом удалил, когда, типа, вся тема это решилась. И, в общем, короче, с вами был Кашинский, желаю удачи, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вы узнали мое мнение о прурайне, то есть, человек неплохой, всякая такая, всякая такая тема, в общем, с вами был Кашинский и всем пока.